Я снимаю видео про майнкрафт и пародии на фнаф Лайфхаки, анимации, звездные войны Самоделки из лего Так и приколы Я всегда играю на максимальных настройках Не показываю лицо и искажаю голод А есть во многих социальных сетях Играю честно, но люблю почитереть и накачать модоу. Каждое мое видео выходит часто И в хорошем качестве И оно становится только лучше Рэп с басами и музон спасами. Я люблю пасы. Мои видео очень хорошо рассортированы по категориям и плейлистам. Я провожу частые опросы, и редко, но провожу конкурсы.